Это профилактика для ваших внутренних органов. Понимаете, вы убиваете сразу двух зайцев. И как вы думаете, вот теперь согласно логике, почему у нас выпячивается живот при дыхании, почему работает нижняя рука? Вот вы приняли лежачее положение, а если говорить на регистрах, то есть верхний регистр, средний регистр и нижний регистр. А у нас же все взаимосвязанные координации, мелкая моторика, и голос наш. И начинаете мычать. Это называется поиск регистров или резонаторов. Это из-за науки нейронно-лингистической программирования. Чтобы овладеть грудным регистром, я становлюсь аквалой. Всего лишь техника «Закрой рот», она так и называется. Вы заметили, как вам классно помогает рука, описательный жест? Ехал грека через реку, видит грека в реке Рака. Классно, видите, получается? Если вы умеете юморить и вызвать улыбку на устах у вашего слушателя, ну все, вы победили эту аудиторию.